Кружится первый робкий снег, котенка ластится к ногам, Из горностая белый мех Окутал улиц берега. Куда ни глянь, белым бело Шнурует лужицы мороз, А мне от слов твоих тепло И радостно до сладких слез. Мы, взявшись за руки, бредем туда, куда глаза глядят. Январским первым снежным днем сбылось предчувствие тебя.